Итак, здравствуйте, дорогие мои! Перед вами мое видео под названием «Обрати внимание!» Так как этот прогноз не индивидуальный, поэтому, скажем так, скажу вам так, это прогноз на ближайшее время. Сегодня нам будут с вами помогать и таро, и камушки, наши волшебные камушки. Итак, дорогие мои, перед вами... Один и два. Выбирайте свою цифру. Итак, если вы выбрали свою цифру, я начинаю. Цифра один. Цифра 2. Ну, конечно, сейчас будет у нас на повестке момента цифра 1. Так, тоже. Ох, как интересно, тут у нас все выпало. Итак, цифра 1. В ближайшее время в вашем доме я вижу там, где вы живете, благоприятные отношения, взаимопомощь, возможно, даже и тут и какие-то лояльности со стороны соседей. То есть мне вот тут многое нравится. Что тут обрати внимание, значит, в доме? В доме обрати внимание на женский пол. Все женщины и девушки, кто с вами проживает под одной крышей, они будут стараться, будут идти вам навстречу и будут даже в чем-то помогать, если они, допустим, до этого момента не хотели помогать. И вообще мне нравится, что по центру нашего с вами прогноза э, лег камень, он работает и на один, и на два, камень под названием «Колесо фортуны». Это очень хорошо. Теперь на что надо обратить внимание в теме карьера карьеры я бы ближайшие две недели советовала вам находясь на работе не лезть на рожон может быть не стоит подходить к начальству с какими-то уже идеями с которыми вы уже подходили и что-то просили вы выдавали свой запрос или свои советы или свои рационализаторские предложения тут я советую надо немножко притормозить вот на это надо обратить внимание и вообще Возможно, через месяц дела карьерные пойдут так, что вы захотите вследствие какой-то ситуации поменять работу или найти дополнительный ресурс к проживанию. Вот скажем так. Вот тут обрати внимание на это. Возможно, через месяц вы встретите бывшего коллегу или бывшую коллегу. А может быть, человек, с которым вы учились, и этот человек вам покажет правильный путь. Где же ваша новая работа? Это тут вот как вариант. И последний отсек, скажем, такой последний момент тут – дела любовные. Обрати внимание, если тебе хорошо, если пока ты живешь в... Ну, в таком, скажем, в соло, в одиночном плавании, может быть, в ближайшие две недели, и не надо пока две-три недели, не стоит знакомиться, изучай себя, смотри в себя, наслаждайся тем образом жизни, которым ты сейчас находишься. Потому что период такой, когда перевернуты три чаши, ну, они такие, это такая карта, которая говорит, ну, что-то может не срастись, что-то не получается. Или ты встречаешь в этот момент, в период человека, который не является твоей судьбой. Или ты встречаешь человека, и кажется, что судьба, но он в дальнейшем 2-3 месяца, даже 4, может выдать он или она вам какой-то эффект разочарования. Поэтому я вот так скажу. В общем-то... Конечно, если взять все три позиции Таро в данной ситуации, ну, скорее всего, две важные, обрати внимание, дом. Возможно, из дому кто-то захочет далеко уехать, переехать. Может быть, даже вы рассматриваете вариант переезда из дома, допустим, в другую страну для своего воплощения своих творческих моментов, своих умственных способностей тут это есть И еще хочу сказать что на вашем поле дорогие мои единички на вашем поле два сильных камня которые отвечают за за благосостояние за укрепление ситуации поэтому я вижу такое что какие-то зажимы уходят а двери открываются двери с возможностями и еще хочу так сказать, для тех, кто не познакомился, через месяц у вас наступит период, когда можете очень удачно найти себе половинку, но в этой истории должна быть обязательно какая-то выгода. Выгода незримая для, для вашего партнера или партнерши, но вы будете в уме ее держать, и у вас тогда вот все слепится, все получится. То есть... Тут намек не на Ромео с Джульеттой, а тут намек на маленькая взаимопомощь, маленькая взаимовыгода. Может быть, это э, любовь с элементами дружбы, и тогда все получается. Может быть, этот человек вас и введет даже в новую какую-то профессию, поделится с вами э, своим знанием или участием в каком-то проекте. Вот мне это номер один очень даже нравится. Теперь номер два, дорогие мои. Ну, во-первых, прямо по курсу выпал камушек, который называется подарок. То есть через две, может быть, полторы-две недели вперед, ну, может быть, три, какой-то ждет вас подарок. Возможно, как подарок это будет помощь сослуживца, сослуживице. ну, как вариант. Хотя такое ощущение, что... Этот подарок, он будет как будто бы вам покажется, как будто вы что-то ждали и вам вот это дадут. Почему я так рассуждаю? Да потому что камушек, который я называю нептунянский, он лег на это ваше поле. И это говорит о том, что вы большая фантазерка или фантазер. И вы ждете, ждете от жизни регулярно вот этих подарков. И наконец-то вот, вот он вам, этот это аквамарин. Здесь он в этом раскладе, в таком раскладе камней. Он называется камень-подарок. Что еще интересное я вижу по камням? Камень говорит, меняй в чем-то свое мышление. Это обязательно. И этот камень называю мозговой такой. Вот он интересно, он с такими вот как с наростами, что ли. Вот. Потом, вот этот камень тоже рассказывает мне о том, что пора какие-то произвести в жизни эксперименты. То ли эксперименты со своими творческими возможностями в творчестве, то ли эксперименты, когда мы на рабочем месте что-то добавляем, может быть, убавляем, а может быть, соединяем, что-то еще, какие-то технологии меняем. Вот тут мне это нравится. И еще мне нравится на поле 2. Здесь два камня мне рассказывают о том, что большая энергия у вас сейчас в руках и около вас, и это может дать вам возможность большого рывка, в работе, в творчестве, еще раз повторюсь, и камушек с красной точечкой выпал наверх, то есть через неделю вы получаете с момента открытия вам этого видео какой-то импульс, или это идея фикс, или просто там хорошо хорошие аспекты планет стоят на, на небесах, скажем так, и вы идете вперед, идете вперед. И еще что из интересного, даже из мистического, я бы сказала, тут есть камень глаз дракона, который м, такие дают такие высшие проведения, высшие, эм, как сказать как по-русски сказать, высшие какие-то вез, везухи, везения. И вот именно эм, через три недели, там отмотаете месяц вперед, там какой-то начинается эпицентр. Эм, эм, с одной стороны вам энергию сдают, с другой стороны вам дают какие-то идеи. То есть это будет обалденно. Это будет какой-то ваш гениальный прямо взлет в творчестве, в идеях, в каких-то вот прямо не знаю слово конфигурации летает, я уж не знаю это что. Теперь давайте посмотрим, что же говорят карты таро. На что обратить внимание? Да и девятка и золотой жук скоробей это египетский таро я их очень люблю это моя древняя моя древняя первая скажем так колода по таро вот, которая говорит иди вперед не останавливайся может быть произойдет возврат даже кто-то вернется к тебе приблизиться и скажет да я твоя команда я хочу быть с тобой кто-то сложит мечи кто-то не будет с вами воевать а скажет давай вместе я тебе идем вперед то есть это работа что в доме дом надо защищать мой дом моя крепость может быть пока не время из дома далеко уезжать может быть надо присмотреть за домом вот тут так интересно или если в доме живет мужчина которому вы доверяете на которого вы можете оставить владение, дому защиту скажем так то вот обрати внимание, значит, пора кого-то сильнее подтянуть, даже если вы никуда не уезжаете, подтянуть и заставить, объяснить, что пора заниматься какими-то охранными функциями, функциями, бы функции интересов дома. А вообще король мечей, конечно, но ну, это может обратить внимание. Это может быть и подсказка, что кто-то придерж... из власти, придержащие, ну не знаю, полицейский участковый, кто там еще может заглянуть к вам в дом почему-то. Вот просто я говорю то, что прилетает мне вот сейчас вот как информационный поток идет. И что мы смотрим? Тема любовь. Любовь те, кто в отношениях, у вас дальний путь, как говорится, идите дальше и наслаждайтесь еще и тем, что вам э, жизнь дает энергию наслаждаться и сексом, и какими-то вот релаксами, и все вместе. Кто еще не познакомился, то хочу сказать, что в ближайшие три недели, возможно, тут есть тема для знакомства, но эта тема связана... С какими-то поездками, с колесами, с дорогами. Здесь нарисована вообще-то лодка. Может быть, надо купить билет на круиз на 4 месяца вперед, допустим. Тоже как вариант. И еще, возможно, в этой истории, если у вас был разрыв с кем-то в любви, Тут возможно, что вы сами захотите вернуть человеком. Тут это тоже есть. Может быть, вы думаете, да, я в чем-то проиграла, я в чем-то проиграл, но я хочу быть с этим человеком, я хочу быть с ним, я хочу быть с ней. Вот тут такой момент. Иногда бывает, что наши проигрыши, они... Это не проигрыш, а они потом оказываются нашими победами. То есть мы сумели, может быть обуздать у себя внутри какого-то минотавра, который нас жрал и через нас жрал людей, которые нас любят или любили. Вот, дорогие мои, такая вам тут подсказка, такие прогнозы от Кассандры. Буду благодарна за лайки и до встречи.